Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. В общем, наступило утро, до трех часов ночи где-то шел дождик. Сейчас всю суку, как видите, сейчас я все покажу вам. Ну, или мы там видно вам, что там у нас сухо уже. И, в общем, я сейчас выдвигаюсь в сторону Амбассадора, попробую ну, помочь ребятам, которые играют в квест. И на обратном пути мы с вами узнаем пляж с стороны Амбассадора, и в сторону Джамтьена Пытаюсь пройти по пляжам Рассказать о них что-то интересное для вас В общем, поехали дальше Девчонки и мальчишки Вот а, по дороге остановился Решил зайти узнать а, Сколько стоит номер в данном отеле Честно, охуел а, Другого слова не могу подобрать Отель находится Поставлю ради прикола Чтобы посмотрели хотя бы на карте, где он находится Ценник, а маленькая комната стоит 15 тысяч А большая двухкомнатная Стоит 25 Блять, отель пустой, сука В коридорах мача собачья Я у тайки спрашиваю, кто собака на салат Да, со... то есть получается На ночь собак запускают в коридор Чтобы они хотя бы там какую-то движуху создавали И блять, этот отель пустой Вот тут хочешь не хочешь, будешь прям матом крыть сплошным Вот этот отель Китай, да. блять, я в шоке. Такие цены лупить, это, конечно, просто жесть. Чем люди думают? И кто туда вообще заселяется? Вот я говорю, вот у нас вид с левой стороны. Туда у нас дорога идет на море. но до моря метров 500, где-то 800. То есть полная глушь. В шоке, ребят. В шоке от тайцев. Я говорю, я иногда в шоке. От их предприимчивости, блядь, бизнесмены. Ладно, пойдемте дальше. Ну что, девчонки и мальчишки, мы с вами добрались до комплекса «Амбассадор». Сейчас пойдем немножко, куда нам указал. А, молодой человек Владимир, по-моему, я уже не помню. Сейчас. Пойдем, мы попробуем найти его карточку, которую он нам сказал, нужно найти и сообщить ему код. Ну, код вы не узнаете, потому что он также попросил код не сообщать. И, и, и А по поводу амбассадор. Амбассадор это бывшие американские военные казармы, которые были переоборудованы в а, гостиничные номера. То есть здесь, по-моему, три корпуса, которые вот именно были раньше казармами. А на территории Амбассадора есть вот такой вот бассейн, непонятно фонтан, не фонтан. Ну так, в общем, ни о чем могу сказать. Во-первых, находится от центра в районе где-то километров 10, наверное, чтобы до центра добраться нужно ехать или на туке, который стоит. Ну, судя взятой информации в интернете. 20 бат до центра стоит или мотосай брать который стоит человека 100 бат ну единственное что вот плюс уже а, идешь вот именно по территории но солнышко тебе на голову не давит в общем удобно кстати тоже видать курить не везде можно оборудовали места для курения то есть нигде не покуришь так не походишь не покуришь надо стоять вот именно в определенном месте и курить а иначе наверное будет штраф ну ладно в общем обзорчик мы небольшой попробуем еще сделать по данному комплексу но мы сейчас с вами идем именно на пляж чтобы посмотреть а, нашу закладочку пойдемте да и кстати ребят только вот прошел от именно оборудованного места для курения и вот наверху увидел вот такую вот табличку. Штраф 2000 бат. Курить запрещено. То есть, курить можно только в определенных местах. Так что, кто приедет, будьте готовы. Ребят, вот с левой стороны от меня, вот по ходу движения, я двигаюсь к морю. А с левой стороны вот стоят там, ну, тоже в финке, торговые ряды. Где-то свет даже включен, то есть в течение дня работает какой-то мини-рынок а сувенирный, я не знаю. Ну, я был уже давно здесь, тоже ходил по нему, ну, цены, конечно, здесь загибают. Ну, как и везде, во всей ПТАЕ. Туристы, запомните, вы для них большие жирные кошельки. Жирнючие кошельки. И вас больше ни с чем они не ассоциируют, что вы добрые, красивые. Вы для них жирный денежный кошелек. Так что, как это ни печально не было слышать, но это факт. Тайцы не любят торговаться, тайцы любят деньги. И они поняли, с кого можно брать. С русских, которые, блядь, ими швыряются, оставляют чаевые, а потом тайцы задирают ценник. А потом вы приезжаете на следующий год и удивляетесь, почему это у нас цены выросли на фрукты и на все остальное. Не хер баловать. Ну идем дальше с вами. Ну, кстати, девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки, могу сказать одно, что территория комплекса в принципе не маленькая. Ну, такие вот территории для меня я не люблю. Большие расстояния вот такие вот под солнцем проходить, палящим Я люблю вот реплику Вышел, тенечек зашел, хорошо Еще два метра сделал, в бассейн прыгнул А здесь надо до моря идти, чтобы от комплекса пройти Ну где-то метров 200-300 получается, а надо пройти Так что так семейный отдых, пакетный По-другому его назвать нельзя Так, ну что, мы уже, в принципе, подходим к месту назначения Именно куда нам указали а, координаты И сейчас, ну, камень я примерно вижу, где он находится И сейчас будем проверять Не опередил ли нас кто-то А то, может быть, опередили нас И там ничего нету Пойдем сейчас посмотрим Вот, видите, вот такой камышек маленький как ковыль, на ковыль похоже только большую вот там камень и там у нас закладка лежит сейчас мы проверим так ли это так, ну осталось нам 10 метров буквально до этого места так что немножко волнения есть будет ли там эта карточка лежать? или ее уже забрали? Или ее вообще вчерашний дождик смыл. Сейчас проверим, узнаем. Ну, пока ничего не вижу. Так, ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки. И в том числе Виктор. Подведем итог. В общем, я прибыл на место, еще раз говорю смотрел весь этот булыжник и не один, и в том числе вот эти вот заросли, которые находятся рядом, сейчас покажу ну или вчерашний ураган это все снес, или все-таки кто-то опередил меня ну я думаю, ты мне сообщишь это все потом в ВКонтакте потому что если никто не успел забрать, значит это в любом случае вчерашний вот такой маленький ураган, который был ночью все это то есть это куда-то улетело, а ходить по территории искать мусор в каком-то непонятном Ну, простраиваться не будем, игра есть игра, как говорится Кому понравилось видео, ребят, пишите комментарии обязательно под этим видео Если у вас какие-то подобные будут задания, в принципе, тоже будет Обращайтесь, и я с удовольствием постараюсь вам помочь Именно в решении ваших заданий, потому что это будет интересно Потому что более-неволее стал как бы ну, мне даже стало приятно, что я стал каким-то участником игры. Games, одним словом. В общем, пишите комментарии. Оставайтесь со мной, ставьте лайки обязательно, делитесь в соцсетях, рассказывайте друзьям. В общем, будьте со мной. Со мной будет интересно. А теперь мы идем делать обзоры пляжей от амбассадора до Джамтьяна. Пойдемте. Но ну, это следующее видео. Так, что, девчонки и мальчишки? А, как я понимаю, ну, судя по забору, здесь заканчивается у нас территория пляжа Амбассадор и начинается новая территория. И что мы тут видим? А, здесь побывали наши соотечественники, оказывается. Потому что даже флаг остался на берегу. То есть, скорее всего, это болельщики. И, кстати, вот кто-то мне спрашивал про медуз. Вот они, машины бузы, уже валяются на берегу. А, здесь вам также могут сделать массаж, прямо на берегу. Пляжи пустые, а, то есть людей, в принципе, нет. Они, в принципе... О, oh маяка! Большое спасибо, не надо. Так, ну что, мы с вами идем. В общем, это все один большой пляж, и то есть, на него можно... А, Пробраться через Амбассадор здесь также, я думаю, есть еще выходы, где можно пройтись ну, пойдемте посмотрим ну, пляжи сразу могу сказать, что, ребят а, или после вчерашнего урагана или вообще их не убирают, потому что а, сейчас для тайцев не сезон и здесь прям даже два российских флага хм. да первый раз такое вижу у нас тоже захватывают территорию Таиланда. Только не знаю, куда ехать, как добираться. Ну, в принципе тем же маршрутом, что и я, по виду и потом. В вот так вот это все выглядит. Ну, вот они и говорю, ребят, плюсы и минусы. Пакет с едой просто а, ели и забросили. А, из... Но, конечно, песок, сразу могу сказать, не ахти. Здесь такой мелкое-мелкое. То есть э, крупный песок с мелкой галькой такой. Здесь все скай какой-то. Ну, скорее всего, русский а, здесь что-то держит. Но на скайтах катаются, потому что вон у нас, э, не знаю, камера передает, не передает. Вот у нас один, по-моему, скайт правильно, а вон второй. Не знаю, правильно я называю это или неправильно. В общем, сейчас пройдемся и все узнаем.